Я вышла показать вам, как хорошо получается окучивать картошку культиватором. Получаются такие ровные красивые рядочки и очень высоко. Вот уже несколько лет я окучивала картошку таким образом. Рядочки получаются ровные, красивые. Ширина между картофельными рядами равна ширине культиватора. Конечно, здесь надо будет пройти между картошкой, убрать некоторую травку. Но вот само окочивание очень мне нравится. Знаете, как здорово получается. Культиватор, он имеет две функции. Он и пашет, и потом сменно вставляются лопасти. И вот таким образом посмотрите, как ровно, красиво. Окучивается картошка. Картошки у нас здесь немного, 4 сотки, но тем не менее ведь надо за ней ухаживать. И вот уже несколько лет мы ее окучиваем не вручную, а культиватором. Я покажу вам наш культиватор, как он работает. Не так работает, а что он есть таковой. Вспахивается участок и вот так очень красиво и ровненько просто хотела показать что если вы озадачены покупкой культиватора то я вам могу предложить хороший хороший культиватор и недорогой и не очень скажем так он массивный объемный поэтому хороший хороший культиватор и я вам покажу его каков он на самом деле какова его нет.